Все здорово, с вами Иградрена. в этом видео я решил провести эксперимент. И сыграть одним игроком против всей команды соперников. рад буду древняя меня сокер -мод Лига Чемпионов. Итак, запускаю первый же матч. Буду играть с командой Монако. Всю свою команду с поля я убрать не могу. Но мне я играть не буду, но возьму только одного футболиста. И на этот раз это будет Неймарк. Он будет играть один против всей команды соперник. Абсолютно без посов. Сразу хочу сказать то, что одним футболистом играть очень сложно. Соперник постоянно забирает мяч. И постоянно приходится его отбирать. Единственное, что радует, что Неймор это очень техничный футболист. Сейчас попробую забить гол. Ну что ж, друзья, мяч в воротах. Пока счет 1-0. Мне снова отобрали мяч, но это ненадолго. Начинаю новую атаку. Я даже не думаю, что одним футболистом будет играть так сложно. Но в DreamLeoSoccer все возможно. Итак, первый тайм, счет по-прежнему 1-0. Кстати, друзья, кого интересует мод на чемпионов, вы сможете его найти на моем канале. Также хотел бы вас попросить и подписаться на канал, так вы не будете пропускать прикольные видосики по дремниге, которые выходят каждую неделю. А тем временем, друзья, у нас закончился первый тайм. Итак, второй тайм счет по-прежнему 1-0. Неймар прессингует команду, а все остальные стоят и смотрят на него. Ну что ж, начиная новую атаку. Блин, как же тяжело добраться до ворот. Неймар прет как танк. И вот он новый гол. Еще становится 2-0 в мою пользу. И тут получилась такая штука, то что я забил гол в свои ворота. Но ничего страшного, игра продолжается. неймер продвигается к воротам. Удар и счет становится 3-1. Итак, матч закончился. Сейчас счетом 3-1. Победил Неймор, и он уже стал лучшим игроком матча. На этом все, друзья. Кому вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал на Сказан Андрей. Всем удачи, всем пока.